Привет, друзья! С вами первый выпуск «Деньги из воздуха» и его ведущий Алексей Васьков. Почему я решил вести эту передачу? Потому что меня вдохновил вот этот вот мой друг Денис. Он за месяц заработал 500 долларов на аэродропах. Собственно, поэтому деньги из воздуха. Аэродропы bounty это раздача криптомонет, на которые вы потом можете обменять на эфиры которые очень популярны биткоины доллары рубли и так что нужно нам будет в дальнейшем для того чтобы участвовать в баунти аирдропах и подобных и же с ними итак нам понадобится twitter слабина myether wallet waves кошелек discord telegram facebook Биткоин толк, это форум, собственно, e-mail и снова опять Twitter, потому что в принципе все, что нам надо, это вот эти несколько сервисов. Вам нужно будет зарегистрировать отдельно, скорее всего, отдельно e-mail, потому что туда будет приходить очень много разного, разного, разного от разных источников сообщений. Вот вы, собственно, можете это увидеть какие-то подтверждения необходимо делать, какие-то просто они присылают вам за то, что вы зарегистрировались, отсылают то, что вы заполняли. В общем, что самое важное? Прежде всего, вам еще понадобится Telegram. Telegram вам понадобится в нескольких случаях. Во-первых, потому что там можно пообщаться с разработчиками токенов, там будут новости по этим токенам, которые в принципе я не отслеживаю. Но я отслеживаю один очень важный канал, который ведет Денис. Он вот здесь вот, постит эти самые аирдропы и bounty и говорит, что нужно сделать в них. Давайте по примеру зайдем вот сюда. Видите, я здесь уже заполнил. А, значит, войдем в следующий. Этот я еще не заполнял. Вот, собственно, инструкция, которая надо будет. Здесь написано «Подписаться на Twitter». Мы подписываемся на Twitter, на Telegram. Заполняем вот эту форму. Юзернейм Twitter, кошелек. Это у нас эфиры на MyEtherWallet, который показывал я до этого. Twitter, Telegram, Толк И все ваши аккаунты желательно, чтобы они были по возможности прокачены то у меня в фейсбуке 571 друг. Большинство из них просят, чтобы там было больше друзей. Некоторые не пускают, если нету 300 друзей или 500 друзей. Также вам очень сильно понадобится Twitter. Я бы вам рекомендовал настроить так, чтобы из твиттера вы тоже твитите и просто ретвитите, то есть, постите у себя в Твиттере, чтобы перекочевывало в Фейсбук. Вот подписано, вы одним ходом можете убить двух зайцев. Также вам надо будет раскачать Твиттер. Также раскачивать свой аккаунт в bitcoin.org желательно вам зарегистрироваться уже сегодня потому что чем больше возраст самого аккаунта, тем быстрее вы сможете раскачать, раскачать тем больше вам будут доверять те, кто раздает эти монеты за что идет раздача монет? вы, я думаю, уже понимаете, что вы вот так вот предвидите и репостите активность по этим баунти и ардропам повышается и они за счет этого получают сумму, общую сумму внимания из внимания можно выделить какую-то часть инвесторов. Так они финансируют свои цели, а вы получаете свою часть монет и прибыли от этих монет. Дальше нам почему-то сейчас не загрузился MyEtherWallet. что-то пошло не так, но ладно. Также вам понадобится MyEzerWallet, это кошелек. Очень жаль, что он сейчас не работает. Также вам понадобится еще кошелек Waves, иногда он нужен, иногда, не всегда. Кошельки потом в дальнейшем вы сможете проверить в вот на таких сайтах как Explorer.io. Ну, вот мне надавали монет, вот количество монет, когда они давались и откуда они давались. На сайте Delta Balance вы сможете увидеть, сколько это стоит. Буквально за 7-10 дней я заработал 50 долларов, заполняя форму. Собственно, Вот монетки сами. Их можно продать на Delta. Ether Delta. Это биржа. Криптобиржа, на которой ориентируется вот этот дельта баланс. Он берет цену, ценность монетки на эзер и помещает сюда баланс. Так, с этим разобрались. Также вам, скорее всего, может быть понадобится Дискорд. Иногда его требуют. этот чат в котором просто надо будет добавиться, пока ничего писать мне не надо было, поэтому я его подписываюсь и все и забывание. Это слабина слак, слабина, как называет его Денис, тоже периодически требует, но он очень на него не обязательно обращать внимание. Еще очень вам может понадобиться Google таблица для того, чтобы вы смогли отслеживать и систематизировать то, что вы вводите. Давайте я заполню эту форму. Чтобы показать, зачем нужна таблица. Потому что это ускоряет всю работу. Вот Twitter username. Берем и копируем то, что у нас есть. Так, подпишемся сразу. Подпишемся. Твитнули. Нет, нет, нет, не этого. Твитнули. Вот этого твитнули. И репостнули. На всякий случай. Потому что, если вы проявляете активность, вам по-любому что-нибудь да, прилетит. Дальше у нас кошелек эфиров. Скопировали, вставили. Транзакшн. Давайте посмотрим, что написал Денис по этому поводу. Он ничего не писал, поэтому ставим ноль. Твиттер ретвит пост. Переходим опять на твиттер. Идем на свою страницу. Копируем ссылку на ретвит, который мы сделали. Теперь Telegram имя. Дальше у нас Bitcoin Talk ID. Собственно, это можно будет посмотреть у Дениса, как это взять. Я позже запишу, наверное, видео на это. И здесь email адрес. Тоже, собственно, копируем из моей таблицы и вот мы в принципе сделали все что нам необходимо отправляем все мы уже участвуем в этом аэродропе не все аэродропы будут приносить монеты не все баунти будут приносить монеты но если участвовать во множестве числе а это порядка 10, от 10 за день обычно это происходит, у вас в итоге получится вот такой вот результат, как у меня, а возможно, как у Дениса. Если вы будете еще продвигать через YouTube, через чаты, вот Telegram, как Денис, то у вас будет еще реферальная программа, подключена некоторые монеты, капитализ... берут в разработку реферальную систему и дают вознаграждение тем, кто привлекает. Так вы сможете получать больше монет. И если эти монеты рванут, то вы, соответственно, получаете хороший профит. Я же сейчас монеты собираю на долгосрок. И через год я их, скорее всего, часть продам. Потому что часть из них просто вылетит очень хорошо. А какая-то часть вообще может улететь, исчезнуть. Ну, не об этом. Так что подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Делайте репосты. Дальше. Будет все по накатам. Всего доброго. Пока.